Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании «Реалпроект». К нам часто приходят люди с запросом сделать перепланировку в квартире, где установлено газовое оборудование и проходят трубы газопровода. Иногда нам приходится отказывать, потому что их пожелания к перепланировке не совпадают с тем, что разрешается по нормативам. Многие считают, что перепланировка в квартире с газом ничем не отличается от перепланировки в квартире, где газа нет. Но на самом деле это не так. Именно поэтому мы решили снять отдельное видео о требованиях к газовому оборудованию, а следовательно и к помещению, где оно находится. Во второй части видео я поговорю с руководителем компании Газ о том, как согласовать изменения, которые касаются газового оборудования. Здесь тоже много своих нюансов. Ну что, начнем. Если в квартире установлено газовое оборудование, то это накладывает ограничения на планировочное решение. А еще нужно соблюдать технические требования к помещению с газом и к самому оборудованию. Вот какие правила для помещения с газом указаны в нормативах. Кухню с газовым оборудованием нельзя переносить на площадь, где у соседей выше и ниже этажом находятся жилые комнаты. Запрещено устраивать кухню нишу с газовой плитой, даже если она располагается над и под вспомогательными помещениями у соседей. Газовое оборудование нельзя устанавливать в ванных комнатах и санузлах. В помещении с газовым оборудованием должен быть вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством для проветривания. Чтобы смягчить ударную волну при взрыве газа в помещении с газом, следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции в наружной стене. В качестве такой конструкции используют остекление оконных проемов. Если при выходе из помещения с газовым оборудованием есть дверь, то она должна открываться наружу, и между дверью и полом должен быть зазор. И последнее. В помещении с газом нужно устанавливать датчики контроля загазованности, которые перекрывают подачу газа на стояке при утечке газа. Как видите, эти требования сильно ограничивают возможности для перепланировки в квартире с газовым оборудованием. В такой ситуации есть два варианта. Первый не затрагивать помещение с газовым оборудованием, а сделать перепланировку в другой части квартиры. И второй. Делать перепланировку в помещениях с газом, но соблюдать все технические требования. Итак, давайте разберем технические требования на нескольких примерах. Первый пример – это квартира в старом фонде, где нет санузла. Вместо него прямо на кухне стоит ванна. Не очень комфортно. Правда? В таких ситуациях полноценный санузел обычно делают на площади коридора. Но как раз там находится труба газопровода, которая проходит из подъезда в кухню. Да, санузел можно организовать там, где проходит труба, но с одним условием. Участок трубы, который находится внутри санузла, должен быть выполнен из медных или многослойных металлополимерных труб. Это требование связано с повышенной влажностью в санузле, поэтому нужно заменить часть трубы, которая проходит в санузле. Следующий пример тоже связан с трубами газопровода. В прошлом году у нас был проект, в котором между кухней и комнатой убрали перегородку. Но выяснилось, что вплотную к перегородке примыкает газовая труба, причем выступает на целых 30 см от наружной стены. Это нарушало концепцию будущего интерьера. Труба является транзитным газопроводом и проходит сквозь все этажи. Проблема была в том, что труба относится к общему имуществу, значит ее нельзя обрезать или принести без согласия собственников дома. А провести общее собрание собственников – это та еще задачка. Поэтому хозяин квартиры решил поступить проще. Как именно, расскажем во второй части видео прямо с места, где все происходило. А пока идем дальше. В домах старого фонда и в хрущевках раньше часто устанавливали газовые колонки в санузлах и ванных комнатах. Но по новым нормативам это запрещается. Причина в том, что санузлы – это помещения с повышенной влажностью. Влажный воздух влияет на работу котла, в результате в нем нарушается теплообмен и со временем он выходит из строя. Помещения, где разрешается установить колонку, должны отвечать требованиям, которые я перечислила раньше в этом видео. Чаще всего это кухня. Отсюда задача, как перенести газовую колонку из санузла в кухню. Технически это сложная работа со множеством нюансов, поэтому сначала в квартиру должен прийти инженер из газоснабжающей компании и определить, как это возможно технически. Подробнее об этом расскажем во второй части видео, когда будем разбирать процедуру согласования. Но имейте в виду, если санузел во время перепланировки не затрагивается, согласующий орган позволяет оставить его в санузле. Теперь поговорим о том, должна ли быть дверь между кухней и комнатой при организации кухни-столовой. На самом деле в нормативах нет ни одного пункта с таким указанием. Есть лишь только требования к кухне с газом о том, что она не должна находиться над и под жилыми комнатами. А в результате перепланировки помещения кухни как таковой пропадает и образуется помещение кухни-столовой. Более того, согласно sp 402 установку бытовых газовых плит следует предусматривать в помещениях кухонь и кухонь-столовых. Еще раз хочу отметить, что если в помещении установлено газовое оборудование или проходит газопровод, необходимо установить датчики контроля загазованности, которые перекрывают подачу газа на стояке при утечке газа. Стандартный порядок действий такой. Нужно получить технические условия от газоснабжающей компании. В них прописаны все требования, которые необходимо соблюдать. Далее идет разработка проекта на перенос, замену или другие манипуляции с газовым оборудованием, которые вы решили сделать. Проект нужен не всегда, но об этом поговорим позже. Если проект понадобился, то следующий этап – это согласование проектов в газоснабжающей компании. После получения согласования можно приступать к работам. После окончания ремонта нужно получить акты выполненных работ от компании, которая их делала. И в конце необходимо предоставить газоснабжающей компании акты выполненных работ, а также проект и технические условия, которые она выдавала в самом начале. Это стандартный этап взаимодействия с газоснабжающей компанией. Их важно пройти при любом ремонте, где затрагивается газовое оборудование. В каких случаях замена или перенос газовой плиты, колонки и труб является переустройством, которое нужно согласовать в согласующем органе? Здесь тот же принцип, что и с перепланировкой. Плита почти всегда отображается на плане выписки ЕГРН, а газовая колонка значительно реже. Иногда ее переносят на план из старых технических паспортов. Но в любом случае, если на плане выписки ЕГРН хоть что-то изменится в результате ремонта, это является переустройством, которое обязательно нужно согласовать в согласующем органе. В Санкт-Петербурге это районный МВК. Нужно разработать проект переустройства, а если в квартире делается еще и перепланировка, то указать работы с газовым оборудованием в том же проекте. Кроме того, в согласующий орган нужно подать дополнительные документы. При переносе газового оборудования вместе с проектом перепланировки нужно подать технические условия и проект переноса от газоснабжающей компании, а после завершения ремонта приводе квартиры в эксплуатацию предоставить согласующему органу акты выполненных работ от организации, которая ими занималась. При отключении газового оборудования нужно подать в согласующий орган вместе с проектом перепланировки справку об отключении газа а также техническое условие на увеличение мощности на квартиру от управляющей компании, потому что она понадобится при установке электрической плиты. С техническими нюансами разобрались. Сейчас давайте узнаем, как согласовать все то, о чем мы говорили. Ну что, сегодня у нас в гостях Зиминов Михаил, руководитель компании «Евагаз». Сегодня Михаил расскажет очень ценно, поделится очень ценной информацией, как поступать с квартирами, где мы делаем перепланировку и при этом переносим газовое оборудование. Если мы говорим о петербург -газе, какие первые шаги? Вот я хочу перенести там, не знаю, газовую колонку из санузла на кухню. Что мне нужно делать? Ну, во-первых, нужно подать заявление в Петербургаз на получение технических условий. Это основополагающий документ, который прописывает, есть ли возможность вообще это произвести эту операцию, либо невозможно. Вообще, я рекомендую людям начинать запрос архивной справки в Петербургазе, чтобы понимать, во-первых, какое оборудование числится в вашей квартире исторически, по данным архива Петербургаза, во-вторых, где оно расположено. То есть собственно, квартиры может самостоятельно заказать архивную справку, по... Да, есть управление петербург по каждому району, соответственно, пишется заявление, просим предоставить э, справку с перечнем установленного оборудования и копию исполнительной документации по газопроводу. Первая справка нам дает, мы понимаем, какое оборудование числится, которое находится у вас в квартире, второе, мы понимаем, где оно расположено, у -у -у. потому что люди хотят перенести, допустим, колонку из ванной в кухню, а в Петербургазе числится, что она так и так должна быть в кухне, но ну, это упрощает просто некоторые uh -huh. процессы, так сказать. Uh -huh. А всегда есть эти архивные данные? Да, всегда, Потом что в Петербургазе вот еще не было ни разу, что никакой информации нет, то есть у них достаточно. Uh -huh. То есть условно, если у нас проходит газопровод, там, не знаю, транзитные либо уже ответвление от него, то эта информация тоже хранится, каким диаметром проходит труба, да, где да, она располагается есть. по привязкам, да, то да, есть вся да, эта информация. Технические условия, то есть это непосредственно подача заявления ручками. Пришли, принесли в Петербург. -Газ. Нет, Петербург сейчас не ведет прием граждан, это на сайте Петербурга есть окно, так сказать, подача технических условий, где заполняются все данные, там прикладываются необходимые документы, соответственно, удаленно все это регистрируется, готовится, высылается квитанция, оплачивается и также по электронной почте получаются эти технические условия. А, хорошо, дальше что? Дальше технические условия получены. У них есть такая служба, единое окно, грубо говоря, там газификация, по-моему, за 45 дней у них прописана. Угу. Вот, соответственно, весь процесс на себя может взять, допустим, Петербург газ. И проектирование в случае необходимости? И проектирование. Ну, там я не помню, комплекс какой-то есть полностью, что они берут от и до. Вот, Ну, вопрос уже тут. Много моментов, где людям приходится самим как бы бегать, угу. поэтому... Кто-то идет все-таки в коммерческие организации, а не с Петербургазом работает. Хорошо. Технические условия, они выдаются с выходом на объект или нет? Инженер нет, выходит нет, на объект? По бумагам. Там что при... мы запросили? Перенос да, мы запросили колонки. либо перенос колонки просто из одного помещения в другое. Тут вопрос, опять же, будем ли мы ставить более мощную колонку, чем числится в Петербургазе. Для этого нам нужна, кстати, архивная справка, потому что от этого уже зависит либо тех условий за 5750, либо договора о подключении за 29 тысяч. Угу. Вот, Соответственно, указывается перечень оборудования. Будем ли увеличивать, не будем, ну и в принципе. Хорошо, если, допустим, у нас речь идет не о переносе оборудования, а о, о газопроводе, мы хотим обрезать газ, либо как-то изогнуть трубу, да, перенести ее, если мы не говорим сейчас о транзитных трубах, а именно о трубах, которые идут уже по квартире, Газопровод, которые уже в нашей балансовой принадлежности. Так... Перемонтаж газопровода внутри помещения, он требует, условно говоря, проектирования, согласования и так далее. Да. Если говорим о Петербургазе, да. тогда мы звоним 104, вызываем, э, говорим э, оператору, что нам необходимо, то есть это реконструировать газопровод внутри помещения кухни, допустим. Да? Вызывают к вам, Петербургаз присылает инженера, который смотрит, что вы хотите, опять же, насколько это возможно, там, по нормам и правилам. Какое-то время там осмечивают они, вам озвучивают стоимость. Если вы согласны, то, соответственно, подписываете договор, оплачиваете, и выходят ребята, все вам делают. В данном случае проект не нужен? На перемонтаж внутри помещения не нужен. То есть, если мы не меняем оборудование, не увеличиваем объем потребления, да. а у нас, допустим, труба идет по стене, горизонтально, а мы хотим, чтобы она чуть Опустить, опустилась и угу. пошла горизонтально, то для этого как бы никаких тех условий проекта не И проекта не нет. нужно. И то есть проекта... можно обойтись силами Петербург-Газа. петербург, -газа. петербург да. Так, хорошо, давайте вернемся к первому нашему сценарию, когда у нас идет перенос оборудования. Угу. Вот мы получили технические условия. А за проект проект нужен? Проект нужен. За проектом мы должны обратиться в специализированную компанию, либо это тоже может разработать Петербургаз? В Петербургазе есть единое окно, насколько я понимаю, которое выполняет весь комплекс. Можно туда обратиться, ну, соответственно, можно обратиться и в другую, в любую компанию Хорошо, проект разработали. Если а... мы обращаемся в Петербургаз, то, соответственно, они производят все этапы. Это они проектируют, сами себе согласовывают проект, закупают материалы, выходят, строят согласно соответствии с проектом, готовит исполнительно-техническую документацию, опять же, ее сами у себя согласовывают, и человек уже остается с построенным газопроводом, ему нужно произвести мероприятие по фактическому пуску газа, так называемый. То есть Петербург газ может запроектировать, построить, и, в принципе, на этом, я так понимаю, его деятельность заканчивается, потому что мероприятие по пуску газа, там тоже целый этап, который растягивается на всякие там похождения и... Михаил, ну теперь расскажите, если обращаться в специализированную компанию, как ваша, что должен сделать человек? Просто прийти и сделать доверенность? Нет, ну, грубо говоря, мы начинаем работу с того, что мы приезжаем, Опять же, у нас, условно говоря, первый выезд консультационный в любом случае должен быть, чтобы инженер там своими глазами понимал, можно вообще реализовать пожелания человека или что-то нам препятствует, допустим, там нормы СНИПа либо физические какие-то там варианты, где ну, невозможно произвести монтаж, угу. допустим, газопровода. Вот, соответственно, выезжаем, смотрим, но опять же, выезжать всегда я людей вначале отправляю за архивную справку, справкой, да, чтобы понимать вначале в каком состоянии газовое хозяйство в квартире находится. Но опять же, человеку, да, давайте начнем с того, что если человеку мы изучим примерную стоимость всей этой процедуры от начала до пуска газа официального, если он готов к этим затратам, то, соответственно, консультационный выезд, смотрим, если, да, на взгляд там специалиста, ну, в частности, я не вижу никаких э, препятствий для того, чтобы реализовать то, что человек хочет, mm -hmm. то, соответственно, Заключаем договор на проектирование вначале, оформляем доверенность, в рамках этого договора запрашиваем архивную справку, Подаем заявление на тех условия, получаем тех условия, проектируем, согласовываем проект в Петербург-Газе. Проект у нас согласован в Петербург-Газе, переходим к строительно-монтажным работам. То есть заключаем договор на строительно-монтажные работы. То есть строительно-монтажный тоже выполняется вашими силами? Ну, в нашей организации, да, и проектирование, и стройка, и вплоть до мероприятия по пуску газа, которые я проговорил, вот, мы их называем «За ноги», тоже берем на себя, потому что не все люди готовы бегать. По стоимости сориентируйте от? Понятно, ну смотрите, если у нас там, допустим, тех условия за 5,750, где у нас идет перенос оборудования без увеличения объема потребления газа, то стоимость примерно 130-140 тысяч, это без газовой колонки, без монтажа дымохода. Вот. Если это у нас договор о подключении, который за 29 тысяч uh -huh. в петербург газе, то получается 150-160. Uh -huh. Сюда входит... Акт обследования дымоходов вентканалов, который нужен, если вы предоставляете услуги по перепланировке, то вы изначально заказываете вызываете дымоходчиков. Сюда входит ТУ договор либо договор о подключении, проектирование, стройка. И, в принципе, платежи там за согласование проекта, за архивную справку, платежи третьих. Ну, детям. то есть вот условно под ключ? Ну, грубо говоря, да, под ключ, а -а -а. то есть полностью. Хорошо, на этом объекте мы не просто так. Здесь раньше была газифицированная квартира. Вот, поэтому пойдемте, перейдем в другое помещение и поговорим об одном интересном моменте. Пойдемте. Так, ну что... Вот, собственно, о чем сейчас пойдет речь. Вот об этой красоте. Газовый стояк, да. Да. А, ситуация. Здесь раньше у нас была кухня, здесь была комната. Произвели демонтаж перегородки между кухней и комнатой. И раньше, получается, перегородка шла вот таким вот образом, и стояк был вплотную к перегородке. Этот стояк абсолютно никому не мешал. После того, как произвели демонтаж перегородки, вот эта красавица теперь у нас посреди... ну не посреди, но ну, достаточно далеко от стены и, собственно, мешает спотыкаться в нее. Это единственный вариант, наверное, который mm -hmm. остается. Вот, а здесь у нас получается нежилое помещение. Кухню мы перенесли и организовали кухню, нишу на площади коридора. Вот, поэтому стоял вопрос, что теперь делать с этим стояком. Он у нас транзитный. Какие есть варианты и вообще, что можно было предпринять? Расскажите нам. Ну, вариантов тут немного, потому что стояк является общедомовым имуществом, а чтобы какие-то действия производить с общедомовым имуществом, вы знаете, нужно согласие, по-моему, две трети собственников всего дома. Это первый вопрос. Второй вопрос то, что для его реконструкции, опять же, все равно придется делать проект, по стоимости это проектирование может быть не так дорого будет стоить, а вот само производство работ будет стоить достаточно дорого, потому что для реконструкции его нужно отключать весь стояк, допустим, а это опять же делает Петербургаз, либо организация, у которой есть разрешение на газоопасные работы. Нелегально, допустим, люди многие просят, давайте чуть уйдем к стене, поднимемся и в принципе якобы так и было, нелегально это не получится делать, потому что обходчики все знают, что... Uh -huh. Ну, у них есть и... архивные, да? Да, есть архивные. Я почему данные просила, да. поэтому yeah. кто-то пообещает, ребята, мы сделаем, и вопросов не будет uh -huh. сразу, даже не стоит на это тратить время деньги. Если есть сильное желание перенести стояк, то обращайтесь в первую очередь в Петербург, -Аст. ну насколько я знаю, из практики люди пытались, это uh -huh. действительно очень дорого и долго, как бы, поэтому... То есть э, собрание просто... собственников это не единственный камень это, преткновения. Ну, это самое, мне кажется, у кого, допустим, есть время и деньги, да, э, то, соответственно, можно этим заняться. Но собрание собственников, как обычно, когда представляют 100 квартир, при том, что в половине не живет, а сдается, да. Uh -huh. И, соответственно, когда люди понимают, что собрать это вообще нереально, то в принципе на этом все и заканчивается. То есть люди не, даже не. А если там еще коммуналка, и у тебя там 10 собственников, и нужный голос каждого, то. И причем, я если правильно понимаю, то полностью красиво, в принципе, и не получилось бы сделать. Нам все равно нужно было сделать изгиб, который как-то Но все равно выкрывать. у нас по норме шов первый вот сварной здесь, да? должен быть на расстоянии минимум 10 сантиметров от потом ввода в помещение. да, Потом только отвод. То же самое сверху. Поэтому примерно на этой высоте был бы отвод. Здесь бы шла труба, которая тоже должна отступать от стены определенное расстояние для удобства ее обслуживания, обслуживания, ремонта, подкрасить, там, подварить или еще что-то. То есть у нас она бы все равно сантиметрах бы на десяти от стены отстояла бы, это бы вопрос бы не решился бы. Тут надо что-то с дизайнерским решением, я думаю. Ну, собственно, так мы, так мы и поступили. Мы уже перед тем, как выполнять ремонт, проконсультировались у специалистов, из вашей компании, и поэтому собственник принял решение идти по наипростейшему пути, это не трогать вообще никак этот стояк, тем более действительно он особо красивее бы не стало, чуть-чуть ну, поближе да. бы прижали к стене, но была бы слишком долгая длительная процедура вот этой мороки. Поэтому было принято решение все это задекорировать, транзитный газопровод у нас должен быть открытым, Должен Мы его не быть, можем вот, замуровывать, чтобы да. у нас там был гипроком обшит. Поэтому было принято вот такое решение, закрыть это все мебельным коробом в случае проверки. Короб просто будет сниматься и все. При этом здесь у нас будут карнизы, шторы и все это будет гармонично смотреться в интерьере. То есть никак не, не испортит нашу эстетическую составляющую. Ну что, наша беседа подошла к концу. Михаил, спасибо вам большое. Было много полезной информации. Я думаю, что она будет очень ценна для наших зрителей. Спасибо вам. Если в квартире установлено газовое оборудование, то для перепланировки или даже простого ремонта часто есть дополнительные ограничения. Но все равно можно найти не менее удачные варианты, если решить вопрос вместе с газоснабжающей компанией и специализированной организацией по работе с газом. А самое главное, так получится избежать аварии и газовое оборудование будет работать исправно. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!